Игорь Мерлин Ком представляет. Всем привет, меня зовут Марина. Сейчас была на тантра семинаре у Игоря. очень понравилось состояние спокойное, ровное, наполненное. А что понравилось больше всего? Вот что. Все упражнения понравились и на гармонизацию и на и когда вселенная говорила приятные слова. И на активное движение. То есть и поактивничали, и помедитировали, и поговорили всякие приятные слова, и получили комплименты. Вот. В общем, приходите, нас ответили.